Всем огромный привет! Всем огромный привет! Сегодня мы с вами продолжаем тему лунных узлов. Мы с вами прерывались на некоторое время, но зато я увидела ваши комментарии к первой части видео и <смех> хочу на них ответить сразу в начале, так как поняла, что многие не совсем хорошо представляют себе принцип работы лунных узлов. И есть некоторые моменты, которые я сейчас проясню. Первое. Узлы – это пара, и они стоят в паре знаков, которые находятся ровно друг напротив друга. И задача человека – уравновесить качество этих двух знаков в своем характере и поведении, чтобы не было перекоса ни на одно качество, ни на другое. Чтобы человек, как мастер, использовал качество этих двух знаков и умел вовремя балансировать с одного положения на другое я увидела комментарии под первой частью мол ничего похожего у меня не происходит у меня к примеру восходящий узел в близнецах и я веду себя как близнецы и у меня нет проблем в проявлении восходящего узла бывает и такое то есть не всем людям нужно долго-долго-долго идти к тому, чтобы понять принцип работы восходящего узла. К примеру, если у вас и так много планет в том знаке, в котором стоит восходящий узел, для вас не будет проблемой проявлять качество этого узла в своей жизни. Но при этом это не говорит о том, что качество южного узла при этом будут работать правильно. То есть все равно, даже если вы видите, что восходящий узел у вас работает, старайтесь эм, принципы южного узла тоже соблюдать, для того, чтобы вовремя уравновешивать ситуации по узлам. Э, далее, также был вопрос, если по узлам у меня все хорошо, я действую правильно, почему же у меня в жизни одни проблемы, почему все идет не так, как я хотела бы? Или хотел бы. На самом деле проблемы в жизни могут быть не только в связи с узлами. И действительно может быть такой момент, что узловая тематика работает правильно, но все равно есть определенные какие-то ситуации, которые не устраивают человека. И в этом случае уже нужно разбираться, в чем проблема. Бывает так, что карта в целом напряжена напряженные моменты содержит и над этими моментами нужно работать прежде чем э, удастся вывести планеты на правильный уровень э, гармоничный уровень проявления может быть так что по прогностике сложные какие-то эпизоды проявляются и это э, создает человеку ощущение загнанности в угол поэтому э, мы в эфирах рассматриваем какую-то маленькую часть натальной карты. И я пытаюсь донести все достаточно подробно, детально, рассказываю. Поэтому не воспринимайте все так, что в натальной карте все сводится только к узлам. И, или к тому, что все может только очень как-то с одной стороны работать. Следующий момент, это то, что вы писали, что звучит негатив в этом видео, на самом деле я это делаю преднамеренно, то есть я описываю, как может проиграться в негативе ситуация, если человек застрянет в южном узле. Бывает так, что настолько комфортно ничего не менять в жизни, что человек находится постоянно в южном узле и из-за этого возникают проблемы. Я описываю, какие могут быть ситуации, как может себя в негативе южный узел проявлять, для того, чтобы вы впоследствии, увидев это видео, могли с легкостью определить, или опять-таки проблема в вашей жизни связана с узлами, или нет. Надеюсь, я ответила на ваши вопросы касательно лунных узлов. И если у вас будут еще вопросы, то пишите обязательно. В комментариях под этим видео, но перед этим я бы советовала вам посмотреть предыдущие части, предыдущие выпуски по лунным узлам, так как в них я очень детально и подробно рассказывала информацию, которую вы вряд ли с легкостью можете где-либо найти. Кстати, у меня сегодня очень хороший день и прям захотелось поделиться новостью, вот это сертификат который мы будем выдавать ученикам нашей школы. Наконец-то мы разработали его внешний вид. И вот так он выглядит внутри. Он будет на трех языках, как я и говорила. Вот здесь будут подписи. Подпись университета, с которым мы сотрудничаем. Моя подпись как директора школы. И также будет вкладыш еще на одном языке. Вот. И эту всю радость и красоту получают наши выпускники после того, как они проходят череду заданий, то есть после того, как они сдают экзамен. А еще можно присоединиться к обучению? Да, можно. Обучение как раз набирает обороты, так что если у вас есть желание, присоединяйтесь и вообще наборы у нас идут постоянно, то есть даже если вы это видео будете смотреть позже, все равно пишите, чтобы быть в курсе, когда будет следующий набор, то есть если вы даже этот набор пропустите, вы можете присоединиться к следующему. Чему отдавать приоритет? Узлы в домах или узлы в знаках? Об этом я рассказывала в самой первой части. Ищите. Так как узлы в знаках и узлы в домах проявляют себя по-разному. Это не одно и то же. Итак, мы рассмотрели с вами на прошлых эфирах парочки узлов и у нас испортилась связь, поэтому мы начнем сегодня с восходящего узла во Льве и южного узла в Водолее, так как именно на этой паре была очень плохая связь. Итак, южный узел Водолея предполагает то, что человек достаточно оторван от реальной жизни он может вести себя отстраненно в отношениях с другими людьми в процессе общения и даже в процессе довольно-таки близкого контакта он может отдавать предпочтение даже не общению с людьми а увлечению какой-то идеи теории это может быть ситуация когда человек посвящает себя науке или изучению какого-то вопроса и при этом скажем его личная жизнь это, скажем, то, что ему неинтересно на данный момент развивать. И обычно у таких людей вообще довольно такие абстрактные представления о том, что такое бытовая жизнь и что, такие, что такое какие-то вот близкие отношения. Из-за этого могут возникать проблемы. Человек становится слишком таким идейным он забывает о собственной индивидуальности и живет какими-то коллективными интересами. Он может проявлять фанатизм или эксцентричные поступки, быть непредсказуемым, непокорным. И вот такой характер поведения он безусловно разрушительным образом влияет на отношения с людьми в принципе и на ход жизни этого человека на то, как будет развиваться в принципе его жизнь. Как же нужно себя вести? Нужно научиться э, видеть в себе творческое начало. И не только в себе, но и в других людях. И уважать их таланты и способности. Нужно понимать, что идеи на самом деле очень ценны, но они сами по себе не имеют этой ценности. Если они не служат конкретному человеку. И по сути идеальный вариант при таком сочетании, это когда человек, имея какую-то идею, может ее направить в творчество и соединить какую-то общественную деятельность, работу в коллективе, в группе, среди единомышленников и сочетать это вместе с творчеством. Это идеальный вариант. Восходящий узел во льве говорит о том, что нужно обязательно научиться любить других людей, в принципе людей любить, делиться с ними теплом своего сердца. Лево это у нас знак, который находится под управлением солнца. Солнце это сердце, это тепло, поэтому для таких людей важно научиться согревать тех, кто находится рядом и любить их искренне и, конечно же, уважать авторитет других людей, и при этом стремиться быть авторитетом для людей, а не только э, служить какой-то своей теории отдаленной. Э, дальше переходим с вами к следующей паре «Восходящий узел в деве нисходящий узел в рыбах». Привычный стиль поведения такого человека – это быть очень эмоциональным, ранимым, ну то есть по рыбах, да, быть очень открытым к переживаниям других людей, не иметь плана и порядка в жизни, плыть по течению, действовать под настроение, иногда даже делать что-то не в своих интересах, а делать по той причине, что это удобно кому-то, удобно другому человеку. Из-за этого могут возникать такие проблемы, как непрактичность, неразумное, бесполезное расходование своего времени, своих ресурсов, своих душевных сил. Человек, получается, перегружает себя чужими проблемами, и из-за этого он может находить отдушину в каких-то зависимостях в виде алкоголя или еще чего-то. И по сути это приводит к такому хаосу в жизни делает человека беспомощным, опять-таки, в практичных и каких-то хозяйственных делах, что недопустимо, с южным узлом в Деве. Нужно развивать такой стиль поведения, когда человек будет расчетливым, он будет действовать практично, будет даже придырчивым, привередливым, то есть вот как Девы, да? их за это часто недолюбливают, что они всегда умеют выискивать, Какую-то мелочь, которая их будет не устраивать. И вот если восходящий узел находится в деле, человеку нужно этому учиться, обращать внимание на детали. Нужно стремиться во всем видеть практический смысл и не браться за дело, если не будет от этого дела какой-то практической пользы. То есть всегда, прежде чем взяться за какой-то проект, за какое-то дело, нужно понимать, принесет ли мне это пользу, даст ли мне это результат. И, конечно же, восходящий узел в Деве говорит о том, что нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться и заниматься физическими упражнениями. Любая забота о теле, о здоровье будет приносить новые возможности для развития. Вообще... Восходящий узел в Деве говорит о том, что твое здоровье должно быть хорошим, чтобы ты не упускал возможности из-за плохого самочувствия. То есть когда человек ощущает себя хорошо, и его здоровье прекрасное, его тело его не беспокоит, он находится в таком состоянии, когда готов видеть возможности и не отвлекаться на свое самочувствие. Далее, следующая пара знаков. Восходящий узел находится в весах, а нисходящий узел в овне. То есть программа овна будет очень близка. И это даст такой привычный стиль поведения, как активность, импульсивность, энергичность, напористость. И как человек будет действовать? Он будет пытаться все решить сходу. Не углубляться в вопрос, не разбираться в деталях, не советоваться, не размышлять долго, полагаться на себя. Остальные ему кажутся какими-то медленными, пассивными, скучными. И просто даже стыдно с такими делами иметь. Поэтому человек предпочитает решать все сам, без советов и посторонней помощи. И это, как правило, дает такие характерные проблемы. Много энергии тратится впустую. Понятное дело, что э, если все плохо обдумано, то вероятность ошибок очень высока. Э, к тому же, э, обычно такие люди склонны долбить одно направление. То есть даже если что-то не получается, их это не остановит. Они будут все равно добиваться своего. И иногда это может... Э, касаться какого-то дела, которое по большому счету им вообще не нужно. То есть это не стоило потраченных сил, но человек все равно тратит на это свои силы. И иногда бывает так, что с южным узлом в Овне достаточно человеку выслушать другого, посоветоваться, как решается его огромная проблема в жизни. То есть, как только человек начинает учиться сотрудничать с другими, это решает целый ряд вопросов его жизни. Поэтому нужно проявлять дипломатичность, тактичность, нужно уметь видеть разные стороны одной и той же ситуации, то есть не однобоко смотреть. Также нужно уметь устанавливать партнерские отношения, и учиться доверять другому человеку, как себе. То есть, ну, во-первых, это нужно уметь выбрать такого человека, которому нужно доверять. Ну, скажем так, партнерские отношения — это та тема, к которой нужно стремиться. Далее. Ну, это касается не только брака на самом деле, но и, в принципе, умения делать что-то вместе с людьми. То есть в контексте работы это тоже очень ярко проявляется. Далее, восходящий узел в Скорпионе, южный узел в Тельце. Привычный стиль поведения такого человека – это практичность, хозяйственность, умение извлекать пользу из любого дела и радоваться жизни, кайфовать от жизни, какой бы она ни была. Это способность упорно трудиться ради того, чтобы добиться чего-то в жизни важного. И какие проблемы могут возникать из-за этого? Человек настолько привыкает делать все собственными руками, что это его начинает тормозить. Если бы он мог привлечь в свое дело других людей, он смог бы достичь более высоких результатов. Если бы он не взваливал на себя все подряд, у него было бы больше времени на то, чтобы созидать что-то более глобальное. И э, иногда таким людям нужно учиться жертвовать малым ради глобального выигрыша, то есть способность рисковать ради чего-то большего. Э, рекомендуемый стиль поведения. Развивать в себе волю. Э, нужно э, уметь влиять на поступки и решения других людей, то есть ориентироваться не только на себя, но и других в определенном смысле подстраивать под свои проекты и замыслы, не привязываться к имуществу, ресурсам. То есть, смысл жизни не должен быть в чем-то вот таком материальном, а нужно стараться добиваться в жизни власти, влияния и более выгодного положения. То есть все таки скорпион — это у нас знак преобразований. То есть с восходящим узлом в скорпионе не получится по тельцу выбрать что-то одно и всю жизнь в этом прожить. То есть должны быть перемены, и тема власти, тема влияния, она тоже будет проявляться. Не нужно уклоняться от борьбы. И нельзя эмоциям позволять э, брать власть над э, ситуацией, но и не подавлять себе эмоции, так как Скорпион это водный знак, и зачастую именно эмоции это та сила, которая ведет Скорпиона по жизни, э, поэтому эмоции нужно использовать как двигатель в любом деле. Следующая пара знаков это восходящий В стрельце нисходящий в близнецах. Привычный стиль поведения такого человека – это собирать вокруг себя информацию и с ее помощью принимать решения. То есть посоветовался человек со всеми и решил, что ему сделать. Он стремится накапливать знания и ориентируется на мнение других людей. Из-за этого он может становиться зависимым от этого мнения, то есть он пока не посоветуется, не будет даже знать, что ему стоит делать. Может теряться ощущение перспективы, и в результате человек будет тратить свое время на суету, на решение каких-то мелких вопросов, которые мешают ему сделать что-то, более значимое, что-то большее. И зачастую таким людям не хватает масштаба в их замыслах, и человек как-то не пытается посмотреть более широко на ситуацию. Он решает проблемы здесь и сейчас, советуется с близким окружением, а далее за свой двор, грубо говоря, не смотрит. И такие люди могут еще грешить тем, что они очень много обучаются, но это обучение ради обучения, то есть никакой пользы от этой информации человек для себя не извлекает. Как же нужно себя вести по этим узлам? Прежде чем спросить у кого-то совета, нужно попробовать спросить этот совет у себя. Ведь на самом деле... Внутри этого человека есть ответы на все вопросы, и он на самом деле и сам знает, как нужно делать. Но он просто в какой-то момент зависим от мнения окружающих, становится зависимым от мнения окружающих, и это для него опасно. Нужно учиться видеть перспективу, оценивать свои поступки будто бы так свысока, то есть представлять, к чему это может привести, как, э, как это можно масштабировать этот проект, то есть по стрельцу нужно видеть масштаб, нужно видеть объем, э, а не только вот в деталях копошиться по близнецах. Э, однозначно нужно развивать оптимизм, веру в себя и Нужно генерировать идеи и вдохновлять на эти идеи других людей, ну и себя, конечно, в первую очередь. И э, также такие люди иногда могут делать проблему из мелочей, поэтому им очень важно... Посмотреть на это все более глобально. И зачастую, вот если эти люди смотрят на, на какую-то ситуацию с позиции, как я на это посмотрю через пять лет, они сразу же как-то начинают более проще воспринимать те отрицательные моменты, возможно, которые у них происходят в жизни. Далее. Следующая пара знаков — это восходящий узел в козероге и нисходящий узел в знаке рак. Привычный стиль поведения такого человека — это заботливость, эмоциональность. И именно эмоции зачастую заставляют что-либо делать. То есть эмоции являются движущей силой. И, соответственно, эмоциональные перепады настроения — это тоже частая история для этой узловой оси. Рак — это также семья, поэтому забота о близких, о своем окружении, домашние дела — это то, что может человека всецело поглотить. И это будет чревато такими проблемами, как то, что у человека не будет каких-то своих целей, не будет честолюбия, каких-то природных амбиций, желаний. И из-за этого он ничего не сможет достичь в обществе, ничего не сделает полезного для людей и для себя. Также при таком положении могут быть проблемы с планированием и с четким видением перспектив. И из-за этого может быть ощущение, что человек постоянно вращается по кругу, Ситуации цикличные, одни и те же, нет в жизни разнообразия, нет ничего интересного, э, ничего значимого в жизни не происходит. Вот такое ощущение. На самом деле, э, козерогу, восходящему узлу в козероге э, нужно иметь цель, нужно к чему-то стремиться, преодолевать какие-то препятствия, и только тогда жизнь будет... Э, Приобретать яркие оттенки, нужно развивать себе систематичный такой подход, дисциплину, то есть не бросать дело на полпути, разрабатывать план стратегию, умение действовать в соответствии с этим планом. То есть это не такое оторванное планирование от реальности, а действительно умение составить план и по пунктам его выполнять также важно иметь высокие цели высокие то есть человек должен стремиться к чему-то что изначально будет сложно получить то есть цель это не то что можно получить только вставив с дивана это то ради чего нужно потрудиться и возможно на это даже уйдут годы но к этому можно прийти благодаря системному подходу. Также нужно быть ответственным за себя, за ближних людей. Козерог это у нас знак, который связан с дисциплиной и ответственностью. Далее, восходящий узел в водолее и нисходящий узел во льве. То есть программа льва будет очень близка. И привычный стиль поведения – это очень такое высокое самомнение. Человек только делает, что гордится своими достижениями, талантами. Он занимается только творчеством и своим творческим самовыражением. И на самом деле он будет привязан к общественному мнению и многие моменты будет делать на показ только ради того, чтобы это увидели и его похвалили. Он может ценить свой авторитет, но при этом авторитеты других людей – это для него вообще пустой звук. И, как правило, это дает такого рода проблемы. Человек настолько зацикливается на самом себе, что он становится неинтересным окружающим. И он это воспринимает очень болезненно, так как, по сути, он хочет, чтобы... Все на него смотрели, все им восхищались, и он может тогда уходить в другую крайность. Он будет делать только то, что требуют от него окружающие, ради того, чтобы получить от них одобрение. И эта стратегия поведения тоже является плохой затеей. Нужно объединяться с другими людьми для того, чтобы вместе с ними достигать общей цели. Совместное творчество, то есть, к примеру, это творчество внутри какой-то группы, какого-то коллектива. Нужно увлекаться какой-то идеей, но чтобы эта идея была интересна другим людям, единомышленникам, то есть человек должен выйти из состояния ну вот такого царственного, что ему ничего, никто не нужен, он самодостаточный ему и так хорошо, то есть он должен научиться объединять вокруг себя и своей идеи других людей и своим творчеством помогать, вдохновлять окружающих, то есть все должно быть не в шухляду не самому себе а в Должно иметь огласку Бывает так еще Когда южный узел во льве стоит А э, восходящий водолея Человеку может быть сложно Делать что-то на публику Сложно показать Другим людям результаты своего творчества Человеку может нравиться Сам процесс создания чего-то Но вот поделиться этим Показать это другим Может оказаться очень сложной задачей Поэтому иногда таким людям нужно просто учиться, показывать себя и выходить в свет, а не только, скажем, творить для близкого окружения. Далее, если восходящий узел находится в рыбах, а южный узел находится в деве, это значит, что программа девы будет очень близка человеку, поэтому привычный стиль поведения, это же, конечно же, практичность, внимание к деталям, рациональный подход, логика, анализ всех жизненных ситуаций, интерес к здоровому образу жизни, стремление все делать правильно, чтобы вот все брали пример, как, как под копирку, скажем, повторяли все то, что делает этот человек. И это, конечно, может создать проблемы определенные, такие как человек начинает просто настолько вникать в детали что окружающий мир для него становится очень сложным запутанным и такие люди иногда не позволяют своей интуиции сказать слово просто они настолько полагаются на логику, что могут месяцами делать какие-то выводы. При этом, если бы они прислушались к интуиции, они бы сразу понимали, к чему все приведет. То есть иногда интуиция для таких людей ценнее, чем сотни умозаключений. Такие люди могут казаться слишком занудными, и с ними могут даже как-то не испытывать особого желания иметь дело, так как они очень придырчивы и могут критиковать окружающих. Если же в проработанном варианте это все будет проявляться, тогда будет подключаться еще восходящий узел, который будет уравновешивать деву. Соответственно, такой человек должен научиться Самое важное — это принимать и прощать слабости других людей, и свои тоже. Так как, поверьте, эти люди, палачи не только для окружающих, но не меньше, они критикуют сами себя. И так как они себя покритикуют, так их никто больше не будет критиковать. Поэтому нужно им учиться быть более милосердными по отношению к себе и окружающим. Также нужно постараться э, видеть за деревьями лес, скажем так, то есть не только всматриваться в детали, но и стараться общую картину тоже улавливать.. Дальше очень важно таким людям время от времени просто расслабиться и плыть по течению. Дело- это знак контроля. И такие люди иногда просто зависимы от того, что нужно все держать в своих руках, нужно все контролировать, нужно все просчитывать наперед. И они вот постоянно рационализируя не дают себе покоя. Поэтому лучшим способом расслабиться для них это дать себе возможность жить так, как живется, хотя бы некоторое время, плыть по течению, расслабиться, получать удовольствие от жизни и, скажем так, видеть те возможности, которые встречаются на пути. Просто еще может быть такой момент: Южный узел в деле может себе что-то напланировать и долбить, долбить, ждать, пока это произойдет. А на самом деле. Могут быть еще более заманчивые предложения, но человек этого не будет замечать по той причине, что этого нет в его списке планов. Поэтому очень важно все-таки отступать иногда от плана и принимать дары от Вселенной, принимать то, что тебе предлагают. Зачастую у таких людей бывают очень интересные предложения по жизни, и им нужно научиться эти предложения принимать. Вот, я рассказала уже о всех парах лунных узлов в знаках Зодиака. Если вы что-то пропустили, вы сможете посмотреть этот эфир в записи. И также еще есть две части по лунных узлах. Я видела, что в процессе эфира вы задавали вопросы о директных узлах, о других особенностях узловой темы. Об этом всем я рассказывала на самом первом эфире об узлах. И вы можете прямо сейчас перейти посмотреть этот эфир. Я очень старалась для вас собрать такую самую важную информацию, которая даст вам правильное понимание данной темы. И также была еще одна часть, в которой я начала рассказывать об узлах в знаках, но не смогла завершить из-за плохой связи. Поэтому сегодня было продолжение той первой части об узлах в знаках. Они, повторюсь, все есть в записи, и они доступны. Поэтому приглашаю вас к просмотру. Ваши просмотры, комментарии, лайки – это благодарность мне за мои старания. И я воспринимаю это как то, что тема вам понравилась и стоит продолжать. Кстати, было очень много вопросов о 12 доме. Мол, это такой дом, полный тайн и страшилок. И возможно, в ближайшее время мы с вами поговорим о двенадцатом доме. Но также вам была интересна тема лунных узлов в домах. Я вам уже рассказала о том, что лунные узлы в знаках и домах – это разные вещи. И поэтому я подумаю, о чем лучше рассказать в следующий раз. Напомню, эфиры у нас каждый вторник в 16.00. Иногда бывают еще дополнительные эфиры, но каждый вторник – это у нас всегда по плану встречи. Так что... В дальнейшем учитывайте этот момент. Очень рада была всех вас видеть. Спасибо вам за активность и поддержку. Я читаю все ваши комментарии, видела ваши приятные слова. Спасибо вам большое за тот позитив, который вы дарите. И до встречи. Всем пока-пока.